Хочешь заработать? За 30 секунд я покажу тебе, как это сделать на Фейсбуке. Ты, конечно, можешь продавать разные вещи на Marketplace, либо сотрудничать с брендами, если ты инфлюенсер. Но мой способ не требует миллиона подписчиков. Во-первых, создай аккаунт на MyLead. Во-вторых, создай свою уникальную партнерскую ссылку. И в-третьих, поделись ней на Фейсбуке. Комментарии, собственные фанпейджи, группы, платная реклама. Ты везде там можешь продвигать свои продукты и услуги. Таких известных марок, как Adidas или AliExpress. Уф, успела. Заходи к нам на канал, там больше информации.